более двух миллионов людей будут уволены. Грузилова, манипуляция, кирдык. Пир во время чумы на куриных костях. На какой планете они там живут? Мы сходим с ума. Ни непонятно, но очень интересно. Друзья, привет! Продолжаем множить позитив по вашим многочисленным просьбам. Итак, Сахар будет, а рубль тем временем растет. По данным на 10 часов московского времени курс доллара находится на уровне 83 рубля за доллар. Курс евро 87 рублей. Вот. Поэтому на эту соточку я могу купить теперь больше одного доллара, а не то, что неделю назад. Ну, вы поняли. Кстати, Центральный банк рекомендовал всем, кто импортеры, товары возит и так далее, спред для них устанавливать не больше двух рублей. Ну, два рубля за комиссию, да. Раньше, кстати, напомню, спреды были 20 копеек, а сейчас понятно, да, x10, да, 2 рубля. А вот тем, кто хочет спекульнуть и долларей там закупить, да, на всякий случай, то спред составит 10 рублей, да. Представляешь? купил доллар за 80 рублей, а 10 рублей отдашь банку за комиссию. Правда, с другой стороны, так запрещено же доллар покупать. В общем, ни не понятно, но очень интересно. <связать> Красноярский ресторатор устроил спецоперацию по изгнанию KFC. Рядом с ресторанами быстрого питания он организовал акцию с грузовиками. В общем, он пригнал грузовики, на грузовиках написал KFC уходи, да, и начал этот мегафон матюгальник, да, орать. <связь> Я хочу начать спецоперацию по изгнанию. Ребят, это, это напоминает пир во время чумы на куриных костях. <связь> <связь> <связь> в общем, там он орал в матюгальник, а потом он объяснил суть вот этой акции. Зарубежные компании захватили российский рынок поэтому у них есть возможность делать быстрее, дешевле и не терять качество, а после их ухода он готов занять освободившуюся долю, да, чтобы делать дольше, дороже с говно качеством. Ну, вывод по какой. Вот этот мужик со странным названием Канам Чикен, если вы видели такой, вы никогда там не жрали эту курицу, но теперь вы чисто то посмотрите, что за чувак и что там за Канам Чикен, придете и посмотрите, ведь, ну, Ребят, на самом деле реклама — это привлечение внимания, а потом удержание. Поэтому, в принципе, если люди придут посмотреть, что там за Канам Чикин, который изгоняет KFC, да, а там действительно будет неплохая курица, то люди будут ходить ну потому что будет вкусненько. Давайте так, надо же как-то развлекаться в эти непростые времена, поэтому давайте приходите в Канам Чикен теперь и попробуйте, что там за курица. И, кстати, если будет ничего, напишите мне здесь, чтобы я тоже знал. Скоро я буду, кстати, в Красноярске, поэтому если вы напишите, что там неплохо, я тоже зайду в этот чертов Канам Чикен а, и пожму руку этому красавчику. Он такой, а он -а -а! Да сейчас, наверное, сидит, сработало, сработало, сработало, сработало. В Москве сотрудников золотого яблока, это такая организация, косметику продают. вынуждают увольняться по собственному желанию. По данным осторожно новости, это вот канал Собчак, да, по-моему, сейчас руководство компании сокращает штат. В сети появилась запись разговора одного из сотрудников с руководством компании. Либо ты пишешь заявление по собственному желанию, либо тебя увольняют как сокращение, чего в принципе не будет, либо будут найдены Любые веские причины. В этом сюжете на мужика давят и говорят, если ты сейчас не напишешь заявление по собственному желанию, мы тебя перейдем комплектовщиком на склад. В общем, Грузилову, значит, человеку, значит, манипуляция в духе, так сказать, вот Братки пришли и, значит, сейчас будут паяльник доставать, да, и утюг. Все понятно, что происходит. Компания борется за живучесть, потому что если она всем выплатит, как положено, три оклада, да, компания, скорее всего, кирдык. Поэтому вот они пытаются найти вот такими сомнительными методами, вот, надавить на людей. Поэтому моя рекомендация работодателям, бизнесменам, да, и людям договариваться. Слушайте, ну, может, не на три доклада, оклада. Ну, на два договоритесь. Хорошо, на полтора. Ну, от одного до двух. Вот. Ну, а тем, кто не смог договориться, я так скажу. В Советском Союзе, вообще говоря, так было принято. Там платили мало. Так вот люди, зная это, они как делали? Они устраивались комплектовщиком на склад в Советском Союзе и брали свое со склада сами. Предупреждаю. Это я про Советский Союз сейчас рассказал. Аналитики предрекают, что более двух миллионов людей будут уволены и сокращены вот на волне вот этого кризиса. 2 миллиона людей, это серьезно. Я надеюсь, каждому заплатят минимум два, может быть, и три оклада. Поэтому для того, чтобы устроиться на другую работу, может быть, открыть малый бизнес и так далее, вам потребуется помощь. Напомню, сегодня последний день специального предложения, когда за 50 тысяч рублей вы можете купить алгоритмы Рыбакова, поэтому здесь по ссылке проходите, покупайте, я жду вас на свою программу. Телеграм-каналы активно публикуют возмущение пользователей приложения Инстаграм. И они занижают ему рейтинг. Че пишут? Уже четыре дня ничего не работает, лента не загружается, истории тоже. На какой планете они там живут, Причем сообщение 29 марта, все, свежак. Дальше Ксения пишет Исаева. Здравствуйте, почему выкидывает-то? Вот, Почему выкидывает-то, пишет. А вот еще, сутки уже не открывает приложение, сразу выкидывает, хотя в удомление приходит и не открывает. Чистил кэш, переустановил, не помогло? Может это боты, может они специально. может это они просто, они решили так нас развеселить. Если нет, тогда вообще, мы, мы сходим с ума. Мне бы такое вот равновесие, у ребят просто вообще все чики-пики. Вот это спокойствие, вот это вот уверенность, вот это вот продолжение листать ленту, да, это такая настойчивость, на самом деле, о многом говорит, какие же мы настойчивые, как долго мы можем лямку тянуть, мы точно мы с таким образом, как бурлаки на Волге, затянем нашу страну куда надо. Вот только куда надо, мы пока не поняли, но точно затянем. Короче, я вообще не понимаю, когда у людей есть Инстаграм, а информации, что он заблокирован, нет. Ребята, напоминаю вам, Инстаграм экстремистская организация. Это первое предупреждение. Второе. Я считаю, надо сделать коллективное письмо в Инстаграм и Фейсбук, чтобы они все-таки сделали разъяснение, как установить VPN, чтобы лента обновлялась. Все. Поэтому я хочу возглавить это движение, поэтому пишите мне, кто хочет быть подписантом этого коллективного обращения. Пишите. Я сформирую коллективное вот обращение, подпишем, отправим. Вы хоть и экстремистская организация, но обязаны разъяснить людям, как устанавливать VPN, чтобы лента ваша чертова обновлялась. Точка. CityMobile назвал дату прекращения работы. Напомню, CityMobile — это такое приложение такси заказывать, ну, как Яндекс Такси или как Uber, там, или как Willi, да. Приложение будет работать до 15 апреля и в нем можно будет все так же заказывать такси и доставку, бронировать электросамокаты. 15 можно, а потом все кирдык. Здесь что примечательно? Я постоянно рассказываю, как западные компании уходят из России, да, громко хлопают дверью, но чтобы так громко хлопала дверью российская компания, которая с 2007 года работает, что же случилось? Помните, в прошлых выпусках я рассказывал, что ФСБ будет следить за такси? Может, они этого испугались? Или Акционеры компании Сбер и ВК ну, просто сказали, мы не будем финансировать убыточную компанию City Mobile. Она действительно была убыточная все это вот время. Да, в общем-то, все эти агрегаторы, они, в общем-то, убыточные. Вот. Поэтому, на самом деле, пока акционеры и официальные лица не сообщают, что же там случилось, но, на самом деле, все это симптомы того, что экономика России поджимается. Потребителей меньше, доходов меньше, такси заказывают реже, и так далее. Поэтому, в общем-то, общий фон снижения экономической активности приходит к тому, что игроки с рынка потихонечку начинают уходить. Йеменские хуситы? Кто такие хуситы? Вот тут вопрос. Заявили о готовности покупать российскую пшеницу за рубли. и Это представители мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене. В общем, о таком намерении сообщил сам член высшего совета Политбюро движения Мухаммед Али Аль-Хуси. Короче, хуситы после революции 2015 года, в общем, де-факто правят Йеменом. Там ситуация сложноватая, но вот что интересно, хуситы, да, вот, и Йемен была первая страна, которая признала ЛНР, ДНР и так далее. Поэтому, на самом деле, у России появляется все больше и больше клиентов, значит, на покупку зерна и разных товаров за рубли. И это радует. Единственное, ну, видите, достаточно такие одиозные клиенты, вот, и поэтому интересно было бы, чтобы <laughs> было побольше разнообразия среди клиентов. Кстати, в Йемене ситуация очень напряженная, и там до сих пор идут военные боевые какие-то действия, да, и поэтому они бы могли сами, наверное, это зерно там выращивать, да там и так далее, но не могут, потому что они воюют на этой земле, да? Поэтому они закупают в других странах зерно. Вот только мне одно интересно, откуда у них бабки, откуда у них рубли? Им, может быть, их дают в виде связанных кредитов? Я не хочу, чтобы получилось так, чтобы Россия дала в долг рубли Йемену, да, и Йемен, значит, купит зерно. И у нас получится, значит, две записи, да, вот вроде зерно купили, а с другой стороны, вот теперь нам рубли должны вернуть. Откуда хуситы возьмут рубли? На самом деле это частое движение, например, коллективный запад очень часто финансирует разные страны, да, открывает кредитную линию, да, а потом говорит, вот на эти деньги купите у нас там, оборудование, зерно и так далее. То есть это частое явление. Поэтому здесь надо смотреть обязательно обе стороны. Смотрите, окей, Йемен покупает зерно за рубли, Теперь второе. Где Йемен взял эти рубли? Да. Если он взял их в долг от России, значит, операция связана. Значит, надо целиком посмотреть на нее. В общем, оставляю этот вопрос здесь. Кому интересно, сами понимаете, да, к чему я клоню? С зерном все понятно, а как дела обстоят с сахаром? Запасов сахара в России хватит до нового урожая в сентябре. ПУ. А ребята, те, кто покупал сахар в три дорого, немножко всплакнивайте. Ну ничего, я же вам говорил, да? не надо дергаться. В общем, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сейчас в России есть около двух миллион тонн сахара, их хватит до нового урожая сахарной свеклы, то есть до сентября. В общем. Также она пояснила, что вот это ажиотажный спрос, что это все вот, вот это вот паника и так далее, и вот просто разрыв логистических цепочек, то есть не успевают подвозить с оптовых баз в магазины и так далее, приводит к тому, что людям кажется, что все, паника, надо скупать двойную, тройную, десятерную дозу. Также Абрамченко объяснила, что есть подорожание упаковки, подорожание логистики и так далее, но дело в том, что вот компания моя занимается упаковкой, я вам так скажу, заказы на упаковочные материалы у нас упали в два раза. То есть упаковки навалом бери, хоть жопой жуй, так сказать, но не покупай. Скоро, мне кажется, мы сахар будем покупать в магазинах на развес. Вот в Советском Союзе так было. Приходишь, такой, стоит бочка, и там этим совком ты себе там в мешочек, в общем, я бы не хотел, чтобы это вернулось, да, но вот, ну, видишь, Абрамченко уже говорит, что упаковки нет. Я вам так скажу. Упаковка не подорожала, картон не подорожал. Вот. А что там у них подорожало? -это? Мне кажется, просто-напросто, знаете, такая разрыв логистических цепочек и общая паника привела к тому, что ну ничего, все поправится, поэтому, ребят, не покупайте сахар в запас, пожалуйста. Он окаменеет, он, если долго лежит, он тоже превращается в такой вот комок. Зубы сломаете, откусывать этот комок, понятно? Поэтому все будет нормально, все будет хорошо. Австралия введет пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России и Белоруссии. Ну вот так вот. Короче, новый размер пошлины начнет действовать с 25 апреля. Много ли Россия отправляет товаров в Австралию? Вот. На самом деле даже компания Технониколь, моя компания, отправляет товары в Австралию. Кровельный материал. Немного, но отправляет, да, поэтому сейчас до 25 апреля надо напихать все, что только возможно. Я просто не знаю, как это сделать, потому до 25 апреля не успеет туда зайти. Ранее Австралия перестала поставлять глинозем на заводы Русал. а На секундочку, Русал закупал в Австралии 20 процентов от объема глинозема, что очень много. Это очень сильно повлияло на Экономику «Русал». В общем и целом, новость про то, что продолжаются вот эти вот санкционные давления, эмбарго, запреты и так далее, вот, и они накапливаются. То есть, на самом деле, перестраивание логистических цепочек и торговых партнеров будет, конечно, очень глобальное. То есть то, что строилось последние 20 лет, ну, надо будет все это перестраивать. Ну что ж, работы будет много, поэтому рабочих мест будет достаточно. В этом смысле хорошо. ФАС подготовил законопроект, предполагающий запрет в России заключать договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексом. В общем, раньше же как было? Договор пишут и там говорят, что оплата э, в долларах, значит, столько-то по курсу ЦБРФ, там плюс один процент или что-то. И тогда выходит так, когда мировые вот эти индексы или валюты колебались, ну, соответственно, вы должны были платить больше рублей, ну или меньше, соответственно. И вот э, ФАС говорит, доколе? у нас будут цены колебаться, вот, согласно вот это самое. Ну, заколебало уже, короче. Ну, на самом деле, честно говоря, я тоже не понимал все время вот эту вот привязку. Однако, есть такие товары, у которых большая сырьевая составляющая в валютах, и поэтому, смотрите, будет очень неудобно, да, если сырьевая составляющая колебается или там падает или растет, да, при этом будут в рублях цены, ну, как бы их надо пересматривать постоянно. Так был как бы автоматический способ пересмотрения цены, а теперь не будет. Некоторые аналитики говорят, вот, теперь все поставщики производители будут предоплату требовать, чтобы вот конвертировать, чтобы обезопасить себя от резкого роста курса долларов и так далее. Кто-то наценки ценки ставит, больше, да, чтобы опять жирок был, чтобы обезопасить. Некоторые аналитики говорят, вот, это повлияет на то, что рублевая экономика вырастет, волатильность рубля уменьшится, это, в общем, шума столько, я вам так скажу. Да ничего это не изменит. Хоть в зайчиках будет цена, хоть в песо, да хоть в IQ. ни на что это не повлияет. Ну, я когда эту новость выскочили, Я знает. арестована 58-метровая яхта «ФИ», принадлежащая владельцу уральского оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Кочетков не попал в санкционные списки, но власти Великобритании подозревают его связи с руководством страны. Помните, в прошлых выпусках я вам говорил, что скоро начнется? И вот началось. То есть, если раньше нужны были какие-то списки санкционные, то туда попал и так далее, а сейчас уже все не надо. Ох, любое. Вот, пожалуйста просто есть подозрение, что ну, все, этого достаточно для того, чтобы пошли санкции. Поэтому давайте так, я же говорю, готовьтесь ко всему. Кто ко всему готов, тот чаще выживает. Одна успела уехать. С другой стороны, есть и хорошая новость. Из всех яхт, которые арестованы и задержаны, есть яхта, которая чудесным образом спаслась. В порту Владивостока появилась яхта Алексея Мордашова. Чтобы спасти от конфискации 142-метровую красавицу, владелец Северстали, попавший под санкции, перегнал ее подальше от Евросоюза. Под Владивостовским мостом яхта смотрится просто the best. Как из этой плохой новости увидеть хоть чуточку хорошего? В наших портах, где очень редко бывают красивые лодки, красивые такие большие и дорогие яхты, теперь появятся яхты. Те, которые успеют свалить <свали> с мест, где их экспроприируют и арестовывают. Я очень хочу надеяться, что не только одна яхта успеет. Возвращайтесь домой. Дома вас ждут. Дома лучше, чем там. Там знает, что там вообще будет, а дома тоже знает, что будет, но это дома. Ну, знаете, сколько поговорок на этот счет, да? В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены греют. Мой дом, моя крепость главное — вернуться домой. Слушайте, на самом деле мы действительно как-то расхлябанно действовали, мы как-то мало заботились о доме, и дом сейчас начал манить нас обратно. Гравитация у дома выросла, поэтому раз уж такая тяга, давайте вернемся домой. И когда вернемся, все, начнем заново и построим все так, как мы всегда и хотели. Поэтому